Чем больше компаний, тем труднее защитить данные внутри нее. Система «Стахановец» обезопасит ваши данные. Инструмент «Краулер» поможет произвести инвентаризацию документов, расставить приоритеты и защитить данные. Алгоритм произведет незаметную маркировку скриншотов и с легкостью предотвратит утечку. Присутствует и физическая защита от кражи данных, в том числе защита от фотографирования на личный смартфон. Собранная системой доказательной базы позволит защитить работодателя в случае судебных разбирательств. Интеграция в существующую систему компании не составит труда. Процесс установки и эксплуатации системы максимально прост и интуитивно понятен любому руководителю. «Стахановец» — комплексный подход к защите вашего бизнеса.